Чем отличается царь от президента? Царь знает, что если он разворует страну, то ничего не останется его детям. Президент знает, что если он разворует страну, то ничего не останется его детям. Тонкий юмор. Не каждый поймет.